Группа компаний «Союз» – это качественное жилье, доступное всем категориям граждан. Мы предлагаем специальные условия для приобретения квартир, ипотека, военная ипотека, материнский капитал, рассрочка до 5 лет, цены от 17 тысяч рублей за квадратный метр. Группа компаний «Союз» – это репутация надежного застройщика. Телефон 668888.